И в продолжении темы допинга «Нью-Йорк Таймс» опубликовала выдержки из дневников Григория Родченкова, информатора Всемирного антидопингового агентства, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, который из нашей страны бежал. Именно его рассказ о так называемой допинговой программе в России, которая якобы ведется, или глава основа доклада ВАДА, а позже и доклада комиссии МОК, из-за которого наша страна уже лишилась 11 олимпийских медалей. Вот эти два толстых ежедневника, исписанных мелким и местами неразборчивым почерком, это и есть основная улика, на которой строится позиция МОК. Содержание записей весьма неоднозначно. Роченков подробно описывает встречи и разговоры, которые он сам вел в 2014-2015 годах. В деталях рассказывает, как якобы вместе со спортивными чиновниками Виталием Мутко, в то время главой министерства, его замом Ириной Родионовой, планировали подмену анализов спортсменов. То есть подробно рассказывает о своих преступлениях, преступных намерениях. Кто ведет подобные записи в наше время, этим вопросом задается большинство комментаторов в интернете. А некоторые напоминают, что публикация появилась меньше, чем за неделю до решения МОК по российским олимпийцам. Есть вопросы не только к содержанию этих дневниковых записей. Во-первых, неоднородность очень сильная. Если мы посмотрим на сам почерк, Здесь очень прыгает наклон, размер, расстояние между буквами, между строчками. Здесь есть в воздухе подвисший буквы. То есть и человек, который подвластен, часто сменяет настроение, часто сменяет желание. То есть он сегодня пообещал, завтра забыл. Нечитабельность почеркта. Здесь очень сложно что-либо прочитать, плюс двоякие элементы, то ли И, то ли М, то ли К, которые мы можем спутать. Это когда человек факты может преподносить под разными углами в своих интересах, как правило, то есть манипулятивность.